Чуть не посадили за решетку в Польше и чуть ли не стал соучастником преступления. По всему миру э, заправляет преступная группировка. Я снял этот видос, чтобы вас предостеречь. Всем привет, дорогие друзья. Если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И чуть не посадили за решетку в Польше отмывание денег. Так называется этот видеоролик, и он э, будет направлен на то, чтобы предостеречь э, многих из вас от, возможно, самой роковой ошибки в вашей жизни. Он будет направлен на то, чтобы раскрыть... Суть и истину одной из, пожалуй, серьезнейших преступных группировок в Европе, а может быть и в мире, с деятельностью которой я и сам столкнулся, и на удочку у которой едва-едва ли не попался и чуть ли не стал соучастником преступления, сам того не зная. В общем, все те из вас, кто не хочет попасться на удочку мошенников и в итоге попасть, не дай бог, в тюрьму, устраивайтесь поудобнее и я начинаю поехали друзья международная финансовая компания henry's invested limited вот так выглядят договора с этой компанией сама по себе компания в принципе, реально существует, есть их сайт, но дело в следующем, что сейчас в Европе, ну и вообще, скорее всего, по всему миру заправляет преступная группировка, участники которой под видом сотрудников таких компаний, как Henry's Invested Limited. Ну и, собственно, я уверен, что многих других под их видом звонят людям, людям, которые ищут работу. Находят они этих людей на сайтах по поиску работы, находят их резюме. Как правило, многие из этих людей находятся в отчаянном финансовом положении, ну, естественно, потому что не имеют работы, и многие не имеют даже средств к существованию. Эти люди хватаются за каждую заседку, за каждую возможность заработать. Порой отсутствие денежных средств у людей, ищущих работу, даже затмевает их здравый смысл. Многие из этих людей могут податься даже на непрофессиональный обман каких-то мошенников-дилетантов, скажем так. Но если мы имеем дело с этой преступной группировкой, про которую я буду вам рассказывать сегодня, то тут дела стоят совсем по-другому. Это профессионалы своего дела. Разводят они людей на самом деле профессионально, звонят, представляются сотрудниками, например, компании, одной из таких компаний, как Henry's Invested Limited, говорят, что нашли ваше резюме на сайте по поиску работы, так и есть, они его чаще всего там и находят, если вы его выкладывали, и хотят предложить вам работу. Предлагают вам работу, как правило, менеджером по работе с клиентами в одной из таких компаний. Ну и весьма заманчивые условия. Говорят вам, что ваша работа будет заключаться в основном в том, чтобы писать email сообщения людям, должникам, с напоминанием о том, что они должны отдать определенный долг, который отдолжали. У кого отдолжали? Отдолжали якобы у таких же других физических лиц, как они. А ихняя компания, вот эта компания, как Henry's Invested Limited, Занимается тем, чтобы, собственно, ну, решить этот вопрос, решить вопрос долго, чтобы сам человек, который одолжил деньги, не названивал, как говорится тому, кому он их одолжил и напоминал об этом. Эту работу на себя берет компания «Henris Invested Limited». И, собственно, на себя берет всю ответственность за то, что данный чек отдаст долг в долг срок и все, что с этим связано. В общем, такую красивую историю вам рассказывают. Говорят, что вы будете получать 5% от каждой суммы, которую человек отдаст который э, одолжил эти деньги, вот, если он не отдаст деньги в срок, ему будут начисляться пень в размере 0,01 процента от общей суммы долга. Суммы там, как правило, достаточно большие, вот, были в случае со мной там и по 70 тысяч злотых, в месяц человек должен был отдавать там 30 тысяч злотых, и, в общем-то, я якобы имел бы с этого процент 5 процентов то есть от того что этот чек отдаст просто за то что я буду ему мелами напоминать когда он должен отдать эти самые деньги должник вам отписывает как правило пишет в основном что срок навряд ли получится дать возникли там какие-то проблемы финансовые сложности Э, ну, вы дальше ведетесь на удочку и таким образом все больше клюете на приманку мошенников к слову хочу добавить, что перед тем как принять вас на работу э, они изучают внимательно ваше резюме ответ вам дают только через пару дней потому что просят еще более подробно резюме выслать, потом изучают все ваши данные там, э, ну это процесс очень долгий там, просят открыть счет в банке определенном дают вам список банков, где вы должны открыть счет. Так вот, когда вы начинаете работать, вы переписываетесь уже с так называемыми должниками. вот, И э, они, ну, как правило, говорят, что в срок не получится отдать, все такое. Проходит несколько недель, как было в моем случае. Должники выходят на связь и придумывают красивую историю. Допустим, в случае с Польшей. Их сейчас в Польше нету. Они приехали жить в другую страну. Но их друг есть в Польше, который сможет отдать эти деньги. Но у него не получается перевести на счет компании. Самой Хенрис по определенным причинам. Не буду сейчас углубляться по каким. Но поверьте, рассказывают они все очень красиво и достоверно. Так что даже самый подозрительный человек может поверить и повестись на этом. Эти люди внушают вам такую историю, что собственно переведет якобы друг долг этого человека, а вы уже должны со своего счета перевести этот долг дальше мотивирует это тем, что сейчас нету определенного финансового агента, который занимается переводами этих денег, он там в отпуске Просто сделать это вас за доплату за это вам доплатят якобы 2% от суммы всей долго Друзья, если вы на это подписываетесь, вам правда начисляют деньги на счет, могут начислить там и 30 тысяч злотых и больше, вы их снимаете, но эти деньги, они грязные, эти деньги либо украдены где-то были, либо с продажи наркотиков, э, с продажи оружия, либо э, с занятий там, проституцией, э, ну, в общем-то в Европе или в мире, эти деньги просто таким путем отмываются, они должны пройти через вас, вас просят их в итоге, за них купить биткоины, или либо, либо криптовалюту и перевести эту криптовалюту на кошелек мошенников это вас уже просят сделать, когда уже деньги вы сняли с банка изначально, когда вы снимаете эти деньги вам говорят, что перевезете через Western Union, потом оказывается, что нельзя перевести через Western и просят уже купить криптовалюту ну и таким образом, если вы совершаете все эти процедуры, вы становитесь невольным соучастником преступления, невольным соучастником отмывания денег, за что, соответственно, можете попасть в тюрьму. Что едва и со мной не произошло, благо сотрудники банка вовремя похватились, позвонили с банка, сказали, что эти деньги украдены, я еще деньги не перевел, и все удалось в этот же день вернуть на счет. Откуда они поступили, туда их и вернули но мне просто повезло очень часто люди становятся невольными соучастниками такого рода преступлений и поэтому я снял этот видос, чтобы вас предостеречь от такого рода Махинации, дорогие друзья, поверьте, еще раз повторюсь, там все было очень крайне убедительно, работают настоящие профессионалы, ничему не придерешься, поэтому, если вы думаете, что вы очень осторожны и вас точно такая участь не постигнет, то не зарекайтесь, в общем-то, благо у меня было не настолько затруднительное финансовое состояние, и я эти деньги вернул, и все нормально, как бы, без проблем. Поэтому, друзья, если вы выложили где-то свое резюме в поиске работы, и вам звонят там представители какой-то финансовой компании, долговой, предлагают вам легкие деньги, просто за то, что вы там будете писать мейлы, и напоминать людям, когда им нужно отдать деньги, и что им будет за то, что если они их не отдадут то никогда в жизни не ведитесь на это вас с вами будут говорить очень вежливо суперкультурно, они очень хорошие психологи будут объяснять как нужно общаться с клиентами будут говорить о репутации своей фирмы дадут вам ссылки на сайт вы зайдете этот сайт действительно там будет пару раз вас переспросят или вы внимательно изучили этот сайт, согласны ли вы с условиями договора, пару раз вас переспросят внимательно ли вы прочитали этот липовый договор на котором будут собственно все и все росписи. Ну, все подделка, все фейк. Как в итоге кажется. Так вот, если так будет, друзья, никогда в жизни не поддавайтесь на эту уловку. знайте, что это мошенники, и легких денег не бывает. Может быть и бывают, но э -э, если вам предлагают легкие деньги, надо 300 тысяч раз подумать, все изучить супер подробно. И то, и то Великий риск, что вас обманут Если это такие профессионалы, как попались в моем случае Поэтому лучше на такие вещи не соглашаться Если видите хоть малейшую несостыковку в их словах В том, что они вам говорят и предлагают Сразу же отказывайтесь Потому что, знаете, это обман И вас хотят сделать невольным соучастником преступления Чтобы в случае чего повесить все грехи на вас И сделать вас, как говорится, козлом отпущения что ж, друзья, обязательно пишите в комментариях ну, свою историю, мало ли кто-то из тех, кто увидел этот видос, тоже попался на подобную удочку, либо чуть не попался, либо вы знаете похожие мошеннические схемы, напишите об этом, чтобы об этом узнали люди, чтобы предостеречь как можно большее количество людей от э, такой э, ситуации, от беды, по сути, от того, чтобы остаться обманутыми и стать соучастниками преступления. Также обязательно подписывайтесь на мой канал в Телеграме, если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше. Там вы найдете все актуальные вакансии в Польше на любой цвет и вкус от лучших агентств по трудоустройству. Ссылочку на Телеграм вы найдете в описании к этому видео, там же будет ссылочка и на мой Инстаграм. Ну и конечно же обязательно подписывайтесь на мой канал на Ютубе, так как впереди нас ждет еще куча всего интересного и полезного, связанного с жизнью и работой в Польше. Ну и конечно же, еще раз напомню вас, поддержите это видео лайками, если хотите в будущем видеть видеоролики подобного плана, где я делюсь с вами своим личным опытом. И э, даю полезные советы, либо предостерегаю чего-либо э, похожего, от э, чего-либо такого, из-за чего у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Ну и подписаться на мой канал на YouTube вы сможете очень скоро, нажав на кружок с моей фотографией, который вскоре появится в верхнем правом от меня, в углу вашего экрана. Не забывайте делиться ссылками на мой канал с друзьями. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч в Польше, друзья. Пока.